нужно поверить, друзья, что мы здесь снимали летом стрит стена здесь интересная очень есть но ну, сегодня, видите, сегодня у нас все-таки такой более пейзажный стрит не, не такой городской ну что, друзья, привет 1 февраля февраль, любимый месяц для фотографов немножко я пропал, но чуть попозже в трансляции расскажу почему а сегодня у нас стрит несмотря на то, что сейчас снег выпал мы едем не не в лес мы едем в центр города даже московский район ну, в общем туда едем и будем снимать стрит может быть я сегодня без везде фото так и но и есть но я надеюсь что мы и так все у нас получится мы найдем какие-то интересные городские ракурсы поскольку стрит фотография она пользуется популярностью но будем снимать сегодня на высокой чувствительности белый город стрит фотографии от Дворах, и много всяких интересных, я думаю, что мы увидим еще. Я специально пошел по дворам. Посмотрите, такие интересные сооружения, не характерные для центра города. Это старые сооружения, поэтому в них можно всегда найти какие-то объекты для арта. Вы знаете, что я снимаю часто в арках, в различных. Ну, вот здесь такая даже не арка, здесь такой просто прогон небольшой, который позволяет выйти в какое-то окно. Здесь, видите, такое место, такое спокойное достаточно. Ну и калитка. Главное выбрать какой-то нужный ракурс. Или сфокусироваться на чем-то, например, вот на этом дереве. Атрибут таких районов обязательный – это такие бабушки. Которые сидят на лавочке И обсуждают какие-то сложности, проблемы Ну, это тоже Свой такой колорит Я хочу вас спросить Обязательно Имеете ли вы свое мнение по поводу того Что первый ракурс, который вы видите Объект наиболее верный Я считаю, что это так Именно объекты находят фотографа Мастера и поэтому сегодня первые кадры, которые я сделал этого делю, когда увидел как раз с того ракурса, который я только что обнаружил. Посмотрите мое видео «Пять принципов пейзажа», там несколько серий. Можете выбрать любую или пять типов, которые я обозначил. Ну или посмотрите плейлист «Моя основы пейзажной фотографии». Они относятся не только к пейзажной фотографии, но в том числе и любой фотографии стрит-жанра, пейзажной фотографии, любой непостановочной фотографии, которая занимается Фавионыч. Вот так. Я говорю, все в меру, снег, снег надо есть, если даже едят дети, то надо обязательно в меру есть его. Я сам ел снег, так что вот, ну, если чистый снег, почему вы его не поесть, если у вас горло не болит, это же нормально. Смотрите, какие здесь елки голубые, чем не обычные, а голубые, посмотрите, мы сейчас пройдем с вами, может быть, получится найти это дерево. Пусть если не получится, значит по есть, Мне придется применить вертикальное видео, потому что за моей спиной очень интересная хватка. И видите, на ней находится березы. Мы про это записывали много раз. Что это дерево номер один, которое прорастает даже через камни Да, друзья, здесь шумно. Вертолеты летают. Ну, надеюсь, мы сейчас даже, может, поймаем его в кадр. Я пока пытаюсь найти это дерево. Не знаю, что у меня из этого выйдет. Но надеюсь, что получится что-то. Видите, тут какие? Вертокрылы летают, можно сказать, вертокрыльные. Так оказалось, здесь очень много деревьев интересных, которые я с удовольствием бы снял, если бы нашел какой-то ракурс. Но поскольку здесь очень много людей ходит, немножко меня это не смущает, но слишком много лишних объектов, но тем не менее что-то получилось. В общем, как вы поняли, трафик здесь большой. Очень много машин, шумно очень, поэтому здесь чего-то так заразумительного я не снимал, но на параллельной улице, по-моему, Новоизмайловске, я снимал уникальное дерево. Это было года два назад. Если получится, мы туда доберемся. Оно как человек. Достаточно интересно, я снимал его айфоном. Возможно, мы сможем его, если найдем, снять по-другому. Я наугад почти практически вышел. И вот... Встречаю меньше людей, больше старых зданий, классических этих хрущевок. И вот, судя по всему, я где-то нахожусь недалеко от того места, где мне нужно. Не знаю по какой причине ветер надо будет задувать но я не включал ветрозащиту мне она не нравится принципиально кроме той которую я делал специально ну могу сказать что настроение у меня резко улучшилось потому что все получилось мы сейчас попробуем наугад выйти на опять на это дерево которое я нашел как-то точно это было в октябре месяце или в ноябре сейчас посмотрим что с ним стало зимой ну от тебя могу добавить поскольку я был на автомобиле я не стал сейчас объявлять и смотреть что у меня было фотографии по геолокациях, хотя я снимал айфон и можно было найти, я решил наугад идти. Приблизительно я нахожусь вот в километре, ну, в полкилометре от этой высотной башни, от Ленинского проспекта. И я помню, что это было вот на этой части разделительной. Не знаю, насколько здесь вот огромные лиственницы сзади меня, но дерево на самом деле похоже на человека, поэтому, ну, будем возвращаться тогда, если не найдем. Итак, друзья, вот случай, да, дерево находится явно дальше, поэтому будем возвращаться. Но, смотрите, за зданием сейчас выходит солнце. И вот зачем нам нужна бленда, которую я с собой ношу. И эта штука очень нужна. Потому что вот как раз из-за того, что здание находится вот за мной, видите, меняет контровой свет, поэтому нужна абсолютно необходима бленда. Бленда позволяет снять вам это без засветки каких-то боковых, особенно если оптика не очень хорошая. Так, друзья, мне уже стало казаться, что это было на Гагари, на улице, а не на Новоизмайловском. Поэтому сомнения начинают когда доливать, ну, надо их отсрочить. Ну, я тут заодно подснял очень интересные обрубки, можно сказать, деревьев, которые превратились тоже в какие-то силуэты. Ну, и минимальная линия, соответственно, минимализм, стиль, который достаточно популярен, и во фликере в том числе. Ну, и посмотрим, что из этого получится. Ну, в общем... Сомнения меня не обманули, друзья. Я вам покажу, что это такое, чтобы вы понимали, из какой стороны, с какого ракурса я снимал. Я сейчас попробовал сделать с другого ракурса, на свою с -с -с смену хотел сказать сигму. Но я думаю, что вы поймете, о чем речь. Но сложность составляет в том, что мне у меня портретное фокусное расстояние. Я снимал айфоном, потому что мне сигмы не хватило. В этот раз я попробовал снять с дороги, поскольку свет сегодня есть, а тогда было это вечером. Ну, что сейчас из этого выйдет, не знаю. Ракурсы, конечно, имеет значение. Это дерево интересно тем, что с разных ракурсов разные силуэты. Такое часто встречается в арте. Поэтому, если вы занимаетесь файн обращайте внимание на такие деревья обязательно. Так, друзья, я решил двигаться по этой Вдоль дороги параллельной Но по собственному самому Этому парку небольшому Потому что мне не нравится Ох, какая огромная здесь береза опять, Очень красивая С нижней точки совершенно фантастически Вы, если смотрели мое видео Где я вылазил, вылазил и снимал вот С этой точки Я думаю, что вам понравится И такие березы, конечно, они Сегодня я это не буду делать, наверное, да но я вам рекомендую такие ракурсы применять с вот этой классической березы, которую корявый называют по-разному. Сейчас прошел снег, поэтому здесь есть где разгуляться. Тем более солнце сейчас уже ну, невысоко, хотя день прибавился. Тем не менее, ракурсов можно огромное количество, даже не выходя из города. Ну, слушайте, здесь все великолепно. Здесь и дубы, причем скрученные, большие дубы. Поэтому, пока есть у меня время, я решил дойти. Ну, практически от Московской я шел. И сейчас пойдем в сторону Сузетска. То есть по карте кажется большое расстояние, там километр 3-4, может 5, не знаю. Но поверьте, что когда погода хорошая, это можно сделать. Ну, если, конечно, не по трассе, где чешется. Здесь попадаются даже лыжники. Судя по тому, что я увидел, друзья, мне идти очень далеко. просто очень-очень далеко. Поэтому я даже начал сомневаться. Может быть мне имеет смысл ускориться и пересесть на транспорт Ну посмотрим Вы должны этот видеть свет, который вышел И мне пришлось даже вернуться Потому что когда одеваешь полярик Эта дорожка вся начинает светиться белым Абсолютно белым светом Я не знаю, сзади видно, сутка, контровой свет Ну, в общем, силуэты очень контрастные Я закрылся на семерке На большой чувствительности И посмотрите, что из этого будем делать монотонный, Может быть даже колоркой Друзья мои, я нашел еще интересные арт-объекты. Хорошо, что мы здесь пошли, это не люди. Посмотрите, какая интересная штуковина. Сейчас мы будем искать ракурс с двумя сосульками, вот такие диодные фонари, которые, надеюсь, будет видно. Останется только найти правильный ракурс, чтобы это выглядело, как некое какое-то существо. Друзья мои, посмотрите в обратную сторону, какая невероятная сегодня контрастная погода. Это фантастическое. Попробую, не выключая вас, сделать пару кадров. видите, это будет на сигме сделано. При контровом свете у меня большая чувствительность. Я сейчас быстренько беру чувствительность. Поставлю ее на 250. Видите, солнце заходит. Полярик у меня настроен, поэтому... Семерка, конечно, хорошо. Но можно и открыться. Попробовать сделать такой кадр. Можно вертикально попробовать сделать кадр, кстати. Здесь красивое дерево достаточно Да, сегодня определенно, друзья мои удачный день Ну и для вас тоже, потому что у меня что есть? Груши в лесу Кто не смотрел мое видео, в зимнем лесу вот такие груши абсолютно необходимая вещь Ну и конечно и в стоп, с которым мы сегодня двигаемся это Бруклинов стоп, который все помещается, все, все входит, все получается всегда. Который уже во многих местах побывал, если вы смотрите мои видео. Вот, видите, вот смотрите какое место я нашел. Тоже, кстати, это часто делал я еще в детстве, такие объекты снимал. При разных освещениях, разных точек вы можете выбрать любой практически освещенность, чтобы выбрать какое-то освещение, ну и найти что-то. Итак, друзья. Какие же выводы из сегодняшнего похода, который еще не завершился, но поскольку у меня осталась одна батарея, я вкратце итоги подвигу Во-первых, батарейки держите в тепле, я сегодня их не держал в тепле, поэтому они сняли поменьше кадров, чем должны были. Во-вторых, пользуйтесь контрастным освещением, вот было видно, что солнце выходит, поэтому я быстро переключился, вернулся. И если только заметили какой-то интересную свет, который внезапно появляется... Тут же возвращайтесь на это место, не ищите где-то другое Потому что второго шанса быть не может Вот сейчас за мной, кстати, тоже я прохожу Ветви как будто они как руки да. Но, как только вы это видите Если видите, что фон подобающий Если можете сильно открыться Ну, с чем я сегодня столкнулся? Я поднял чувствительность, поскольку было темно Поэтому, когда я находил такие быстрые кадры И открывался, у меня пересвет Соответственно, я даже закрыться ничего не мог HD-фильтр? Нет, не вариант Это не мой вариант Поэтому я быстренько меняю чувствительность Поэтому пользуйтесь ручными настройками Или приоритетами Я всегда пользуюсь приоритетом диафрагмы И вам тоже советую этим режимом пользоваться Он контроль, позволяет контролировать Глубину резкости Ну и, соответственно, рисунок вашей фотографии Арт-фотографии, которая была сегодня своего ночи Ну вот мы добрались почти до Фрунзенской <coughs> Сложно поверить, что вот сзади меня вот эти тумбочки я снимал здесь летом грибы в арте с нижней точки, без тогда видоискателя еще. С береза до девятого этажа. Такую вообще редко встретишь.